И типа мы пропустили, да? Или сейчас заново? Да, мы пропустили. Отлично. Мы пропустили анимацию, сейчас идем сюда. Ну, относительно пропустили, потому что проще было бы, конечно. Проще было бы, конечно.. Просто досмотреть вс. Остаться в этом проходе. Но это не важно. Так, идем сюда. Страшно, чтобы не благать. ворона и никого идем сюда. Ночь очень не люблю это время. Может света реально не хватает. Угу. Сюда. Отлично. Дальше сюда. Сюда. Наверх. Вот сюда. Так, вот сюда. И вот мы окна. Взовем окно. Проводим внутрь. С помощью бага точно так же. Все, доходим до сюда. Утюгка. Сзади появится ворон. Все. Тебе кончено.